Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события из жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. Безусловно, главным событием и для Республики, и для Казанского федерального университета стал состоявшийся на неделе визит в Казань председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Смею предположить, что это одно из самых значимых событий года и для всей российской системы высшего образования, учитывая, что в ходе своего визита Дмитрий Анатольевич провел на площадке Казанского федерального университета Совет по модернизации экономики и инновационному развитию России, где краеугольной э, темой стали вопросы роли и места вузов в собственно процессах экономической модернизации. Особо стоит отметить, что если второй день визита Дмитрия Медведева в Казань был связан с межгосударственными вопросами и касался объединения усилий в сфере экономики правительств стран СНГ, то первый день глава правительства страны практически полностью посвятил Казанскому федеральному университету. В программе было знакомство с IT-лицеем, с возможностями современного по всем параметрам Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, с молодыми учеными студентами и исследователями университета. Было дано много крайне важных поручений, проведен анализ успехов и обозначены пока еще проблемные точки в развитии вузовской науки. Но, на мой взгляд, крайне важно и ценно, что Дмитрий Медведев, в целом признав мировой уровень Казанского университета, совершенно однозначно признал и произнес следующее – Университет у вас знаменитый. Это было правильным решением – собрать вузы в один крупный классический университет, теперь уже мирового уровня. 25 мая Казанский федеральный университет посетили участники заседания Президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России во главе с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. В рамках визитов КФУ делегаты ознакомились с объектами инфраструктуры Казанского университета. В частности, председателю правительства представили IT-лицей Казанского федерального университета, который специализируется на информационных технологиях, робототехнике и программировании, а также Институт фундаментальной медицины медицины и биологии Казанского Федерального Университета. Здесь делегаты осмотрели виртуальную клинику ВУЗа, а также Центр по разработке медицинских симуляторов. Перед началом заседания Дмитрий Медведев встретился с молодыми учеными Казанского Федерального Университета, на которой студентам выдалась уникальная возможность рассказать о научно-исследовательской жизни ВУЗа, перспективах и дальнейших планах. Под вашим патронажем будет проводиться в октябре достаточно интересный актуальный форум «Открытые инновации» и в данной тематике мы бы хотели выступить с предложением, допустим, в рамках этого форума, мы бы могли силами КФУ организовать круглый стол с привлечением ведущих нефтяных компаний, российских и международных экспертов в данной области и обсудить, собственно, возможности наши сейчас, обсудить перспективные пути развития, виноватик, виноват, так скажем, в нефтяной геологии. Вот. Понятно. Спасибо. Сергей, значит, ну, это как раз... Точно осуществимо. Считаю, что такое приглашение у вас есть, и мы специально это пометим. Значит, проведем такой круглый стол, как вы говорите. Чувствуется уже, что аспирант второго года смотрит прямо в корень. Там, конечно, можно найти много интересных всяких предложений, работодателей. Это абсолютно нормально, кстати. Абсолютно нормально, потому что наши специалисты, наши студенты, аспиранты, молодые ученые. Они все-таки тоже не должны сидеть вот и ждать, когда к ним придут, предложат какие-то там условия, деньги принесут на тарелочки, а должны сами предъявлять свои результаты. Это абсолютно нормально. Также диалог со студентами активно поддержали президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. После общения с молодыми учеными Казанского университета, работающими в высокотехнологичных научных отраслях, и обсуждением вопросов трансфера технологий в экономику, Дмитрий Медведев открыл заседание Президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России. И открыл это заседание весьма приятными для Казанского университета словами. Мы собрались в Казанском федеральном университете,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 состоялось заседание Президиума Совета по модернизации и развитию экономики провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев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 по привлечению бизнеса, в каком формате это все сделать. То есть это уже это практически, в общем-то, решение ну, части вопроса, скажем так. Особенно это было ясно, когда Дмитрий Владимирович встречался с Там звучали конкретные поручения на те э, ответы, те вот вызовы, которые есть. Роль Казанского университета очень велика, потому что федеральный университет, который был создан как в федеральный в 2012 году, хотя имеющий огромную историю, да, он действительно один из передовых. И вот флаг будет входить у самого пилотных проектов, э, пилотных вузов, прошу прощения, которые будут осуществлять эту, эту задачу. Очевидно, что такого рода визиты первых лиц страны носят важный прикладной характер и в то же время открывают новые стратегические горизонты. И потому думаю, что мы будем еще не раз обращаться в наших программах к теме визита председателя правительства в Казанский федеральный университет. Но есть еще одна символическая деталь. Дмитрий Медведев посещал университет и его IT-лицей в день последнего школьного звонка. И его поздравления лицеистов! Знаменовали еще и важный мостик между средней и высшей школой Который не только должен укрепляться, но и органично, плавно взаимодействовать А вообще 25 мая каждый год уже много-много лет в нашей стране Миллионы людей достают детские альбомы И вспоминают, вспоминают, вспоминают тот незабываемый день Когда самый обычный школьный колокольчик Закрыл их самую трогательную страницу в жизни навсегда отменив детство. Люди могут закончить несколько вузов, поменять много мест работы и даже проживания, гражданство, языки общения, семьи. А вот повторить, переиграть нечто в школьной жизни уже не придется никогда. Это всегда бывает только один раз. В тот же день, 25 мая, и в другом лицее КФУ имени Лобачевского проходил праздник последнего звонка. Как это было, смотрите сами. Яркие, нарядные, бесконечно счастливые. Сегодня, 25 мая, они выпускники лицея имени Лобачевского КФУ. Все учителя, родители, близкие отправляют их в новую взрослую жизнь. Традиционно в этот знаменательный день все друг друга поздравляют и благодарят как выпускники учителей, так и сами преподаватели и родители своих ребят. И вот прозвенел долгожданный последний звонок для выпускников лицея имени Лобачевского. Небольшие классы, узкие парты, бесконечная домашняя работа – все это уже позади. Осталось последнее испытание перед свободным плаванием – сдачей экзаменов. Пока молодые ребята думают о прекрасном будущем, давайте узнаем у них, чем же запомнились им школьные годы. Одноклассники – замечательные учителя, которые научили многому. Мы прошли вместе ну, достаточно много сложных вещей и остались только самые шикарные воспоминания. Очень много хороших людей, с которых я совершенно точно запомнил и совершенно точно с ними еще не раз пересекусь. Естественно, были, было много неприятных моментов, но как бы они без них никак. Ну, во-первых, это школьный бал который проводится каждый год у нас в ратуше, где все девушки в красивых платьях. У Я в лицее приобрела очень много друзей, очень много веселых моментов, которые мы потом не вспоминать всю жизнь. Запоминается каждый день буквально, потому что действительно все детство, все подростковое время, оно такое насыщенное. Я думаю, школьный год я буду вспоминать долго, потому что, ну черт, это знакомство с прекрасными людьми, с которыми я надеюсь, что я буду общаться и потом. И учителя, это же первые наши наставники, в университете не будет такого, в университете моды на самим себе, а школа это огромная школа жизни. И уж раз сами события нас вывели на тему школы, самое время вспомнить, что тоже весьма символично. В эти же дни в Казанском федеральном университете собрались лучшие специалисты в области педагогического образования из 36 стран мира и 30 регионов России. На третий международный форум по педагогическому образованию. Учитель – это не только профессия, это еще и миссия, это колоссальная сила примера и зарядник, который не разряжается всю жизнь в учениках, позволяющий творить, созидать, строить планы, мечтать, просто оставаться порядочным человеком. И в этом смысле качество тех, кто готовит учителей с большой буквы – задача стратегическая и наиважнейшая, если не сказать, что ключевая для любого общества.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 Стратегическая академическая единица учитель 21 века Яркий тому пример, представителем которой отлично известно какого учителя уже сегодня с нетерпением ждут в школах. А свои итоги студенческого года на минувшей неделе подводили самые активные, умные и креативные студенты и преподаватели. В стенах Института управления экономики и финансов КФУ состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лучшая академическая группа года» и ежегодного фестиваля «Интеллектуальная весна». Конкурс «Лучшая Академическая группа года» является одним из самых популярных и престижных проектов и проводится в Казанском университете уже в 11 раз. В нем принимают активное участие все институты юридический факультет университета. В 2016-2017 учебных годах конкурс проводился в рамках года Лобачевского в КФУ и был посвящен великому русскому математику, первооткрывателю невклидовой геометрии, воспитателю юношества и одному из выдающихся ректоров Казанского университета, Николаю Лобачевскому. Всего в конкурсе приняло участие более трех тысяч студентов и более ста преподавателей. Кто же стал лучшим из лучших? Смотрите сами. Среди избранных людей студенчества Казанского университета победители научных конкурсов нашего университета.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 Здесь главным и самым ярким гостем минувшей недели стала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», самая яркая телеведущая российского телевидения Тина Канделаки. Тема ее мастер-класса, впрочем, звучала вполне в духе времени и в русле основных задач, решаемых в том числе и университетом, и была связана с инновациями в работе телевидения. Естественно, на примере канала «Матч ТВ». Вот только небольшой фрагмент этого мастер-класса, который вызвал огромный интерес студентов и преподавателей и стал одним из главных трендов в республиканских средствах массовой информации на неделе. Большой спорт начал создавать киберспортивные команды, например, при футбольных клубах. Как вам кажется, собственно, вопрос, это сиюминутное увлечение трендом или уже через пять лет за киберспортагу Доти мы будем болеть больше и более горячо, чем в реальном футболе? Вы знаете, опять не согласна, я объясню почему, понимаете, вот когда мы говорим про киберфутбол, дело в том, что уже все равно базируется на реальных личностях. То есть вам же интересно играть, когда вы чувствуете себя Ибрагимовичем. Вы же не играете как unknown person, вы играете как конкретно кто-то. И, конечно, футбол для меня это абсолютно, как он сказать, древнегреческие ресталища, которые как бы поставляли легионеров, имена некоторых из которых как бы, остались в века. То есть, это как бы некий такой как бы футбол это генератор мужских героев в огромном количестве. И это. Это развлечение, этот вид спорта, он объединяет, мне кажется, единовременно при больших соревнованиях такое количество людей, которые не объединяют ни один вид спорта. И, конечно же, киберспорт, он будет, скажем так, идти за футболом, за развитием самого футбола, потому что вы, наверное, обратили внимание, что... У себя в стране стал активно развивать футбол Китай. Американцы провели огромную реформу, в том числе и в образовании, потому что у них сейчас очень популярен, собственно говоря, и обычный футбол, то есть не американский футбол. У них дети играют по субботам в футбол, родители приглашают смотреть, собственно говоря, на эти игры. И это тоже очень важная история, потому что у них линкуется все с школой, с институтом, с университетом и дальнейшим, собственно говоря, воспитанием, ну как бы и уже болельщиком. Так вот, я считаю, что никогда киберспорт, я имею в виду с точки зрения футбола, не победит, ну, во всяком случае, не на нашей жизни с вами точно, не победит реальный футбол. Ну, а если уж совсем как бы в дебри заходить, вы знаете, я все время говорю, что, я прочитала у Курцева, что в какой-то момент будет создан искусственный нейрокортекс. Но вот когда искусственный нейрокортекс создадут, уже непонятно будет, кто там на поле играет, человек или робот. Но пока роботы не победили, реальный футбол точно в безопасности. У меня такой вопрос. В своей жизни вы выдержали большое количество критики. И удалось ли вам выявить а, что-либо а, а, конструктивного из нее? Спасибо. А, конструктивное я выявила одно, то, что нет, а, нет невозможных вещей в жизни. Вы знаете, Мухаммед Али говорил, что такое невозможно. Невозможно — это всего лишь слово, за которым прячутся маленькие люди. Вот для меня, с точки зрения того, что я хотела делать в жизни, никогда не было ничего невозможного. Меня критиковали чаще всего люди, для которых как бы очень было, понятен был этот порог, Что вот для них это было невозможно, то было невозможно. Я допускала ошибки. У меня были в жизни падения, у меня были в жизни взлеты. Они мне все время предрекали и говорили, что невозможно после этого падения подняться. Или если я поднимался, они говорили, что, собственно говоря, этот взлет тоже невозможен. Я его не заслужила. И вот это, собственно говоря, невозможно, оно меня сопровождало на протяжении всей моей 40-летней жизни. Я же вам ответила... На этот вопрос. Это всего лишь слово, на которое я давным-давно не обращаю внимания. Меня волнует критика нескольких людей в моей жизни. Это мои команды, потому что это телевизионные профессионалы. И тут, как бы, абсолютно профессиональная критика, без которой мы жить не сможем, потому что мы так развиваем друг друга. Ну и моей мамы Эльвиры Георгиевны Канделаки. Вот, когда Эльвира Георгиевна мной недовольна, я очень нервничаю. Потому что Эльвире Георгиевне нервничать нельзя. А когда, как бы вы знаете, про меня пишут, ну, это, наверное, правда, вы знаете, жизнь ⁇ судьба. Я в 16 лет стала ведущей. В 16. В 17 меня уже узнавали на улице. Я абсолютно телевизионное животное. Я привыкла к тому, что я иду, на меня смотрят, меня обсуждают, меня критикуют, меня ругают, меня ненавидят, меня любят. Я в деталях это уже проходила. Все говорили, что эта программа никому не нужна, невозможно, никогда не будет цифр, это просто провал, надо убрать с канала. Потом дали ТЭФИ, похвалили, подняли на пьедестал, как бы и, собственно говоря, вот эти американские гонки в моей жизни по сей день не заканчиваются. Чего и вам искренне желаю, потому что без американских гонок жить неинтересно. Можно всю жизнь идти по прямой, но и на прямой тоже можно споткнуться и упасть. Если уж падать, то в американских гонках так хотя бы веселей. Ну а если говорить о теме, что стало воистину трендовой для всех, живущих в России в последние месяцы, то тут безусловным лидером, без всяких социологических исследований, ясно, является погода. И хоть утверждал Эльдар Рязанов, что у природы нет плохой погоды, никто не согласен с таким маем, что мы проживаем. Впрочем, как и с апрелем, что с трудом перенесли. И уж тем более не хотим ничего подобного в погоде в три, всего три летних месяца. Что же ждать от погоды? На этот непростой вопрос в рамках климатической недели в КФУ попытались ответить самые, что ни на есть в теме – специалисты Института экологии и природопользования Казанского федерального университета. На пресс-конференции, что прошла 22 мая, они дали прогноз. И вот ведь, что обещали на 25 26 почти точно свершилось. А ведь на июль, например, они прогнозируют температуры выше нормы. Как тут не поверить. Во всяком случае, очень хочется верить в науку и ее точные прогнозы.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 Ну и напомню, что у нас не просто обзор событий и гостей недели, но еще и шоу-обзор. А потому наступает время для этого самого шоу. 22 мая Николай Басков представил в Казани свое грандиозное эстрадное шоу «Игра». Что тут для нас важно? А то, что накануне в шоу Руме Казанского федерального университета, о чем мы вам уже рассказывали, Николай Басков обещал исполнить свой хит ⁇ Шарманка ⁇ на татарском языке. И для этого специалисты кафедры национальной журналистики, Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций КФУ специально перевели для него песню на татарский язык. И свое обещание Басков сдержал, исполнив полученный текст перевода «Шарманки» на своем шоу, что стало одним из главных и самых громких событий в мире российской эстрады и ее почитателей. Я на этом прощаюсь с вами на неделю. А вы смотрите и слушайте сами, как звучала «Шарманка» на татарском, и получайте удовольствие. Тем более, что, вспомним прогноз погоды, нам специалисты обещали на лето хорошим. I'm not a part of your plan.